Дорогие друзья! Рады приветствовать! С вами Инвестиционный центр «Павловы и партнеры». В наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков о торгах и аукционах по банкротству. И сегодня продолжаем отвечать на очередной вопрос от нашего подписчика. Юрий, здравствуйте! Как говорится, на картинке все красиво, а как на самом деле? Возможно ли работать из Казахстана? Какие преграды нужно будет преодолевать? Вопросов много, но в целом мне очень нравится то, что предлагаете. Хочу глубже изучить эту тему, а вам большое спасибо, здоровья и успехов! С уважением, Мустапа. Вчера мы остановились на этапе осмотра имущества. Если после изучения объекта вашего инвестора все устроит, можно начинать подготовку к торгам. Вся работа на данном этапе проводится удаленно. Вы отправляете заявку и документы для участия в торгах в электронном формате. Учтите, что все документы должны быть от вашего инвестора, если вы покупаете имущество для него. Оплата задатка также должна производиться от его имени. После победы в торгах остается подписать все документы, оплатить оставшуюся часть за объект и получить ваши комиссионные. Как правило, это 10% от суммы лота, но не менее 300 тысяч рублей. Для инвесторов нет разницы, где вы фактически находитесь. Главное, чтобы вы действовали профессионально.